Знаешь, что самое сложное для людей, особенно для тех, кто занимается бизнесом, это жить в соответствии с их целями. И вообще цели, постановка целей, она в том-то и заключается, что людям сложно ставить цели. Эта тема изнасилована, конечно. Человек думает, что у него есть фантазия, и значит, он, у него это, это цели. Но куда человек направляет свое внимание? Вот куда ты направляешь свое внимание? Вот потому что вся энергия уходит у нас туда, куда мы фокусируемся. Если мы сегодня думаем о том, чтобы достичь ближайшую цель, то соответствующие и все наши усилия идут тоже в этом направлении. И мы приближаемся тогда к цели, когда мы сегодня осознанно не думаем. Это в моменте жить здесь сейчас. Я когда у Брендера Брушара в Санта-Кларе под Сан-Франциско проходил программу Hype Performance Academy, Задача была каждый день контролировать то, что происходит вокруг тебя. Вот я сейчас еду по Хрящатику, Киев, солнце светит, мы с тобой разговариваем. И ты контролируешь, куда уходит твое внимание. Вот куда, куда уходит внимание бедных людей? О чем думают бедные люди? Они думают о том, как тяжело жить. Они думают о том, что у них есть проблемы с деньгами, и они не решаемы. То есть они просто думают про то, что сложно, проблемы, денег нету и так далее, и так далее. Что происходит с миром? Я каждое утро захожу в социальные сети и вижу, какое огромное количество выкладывается шлака. Вы представляете, какое количество дерьма выкладывается в Instagram, Facebook, Вконтакт, в Фейсбук, в в Ютуб. Я считаю, что вот это как раз и, знаете, оно заражает наш мозг, что мы начинаем деградировать. Каждый человек должен найти себе людей, которым он сможет подражать, моделировать тех людей, которые его вдохновляют. Конечно же, это подходит для людей, которые хотят себя изменить. Если человек не хочет себя менять, пожалуйста, смотри дальше. Эти вайны, которые высмеивают людей, которые нажрались, людей, которые принимают какие-то, блин, транквилизаторы, чтобы изменить свое мышление. Вам важно понимать, что если вы хотите выйти на новый уровень, вам нужно использовать моделирование, вам нужно найти тех людей в интернете, хотя их не так много, которые как-то вас будут вдохновлять, людей, которые будут на вас как-то влиять своим примером, подсказывать какие-то идеи, о которых вы, конечно же, и так знаете. Но если вы это будете делать, то это больше шансов измениться в хорошую сторону и выйти на новый качественный уровень. Так что найдите прямо сегодня 5 человек, которые вам помогут выйти на новый уровень. Задача, задача предпринимателя, задача человека, который зарабатывает деньги, человека, который хочет выйти на новый качественный уровень, это получить значительный опыт в разных сферах. Вот у меня был очень большой страх. Я... Мне тяжело было выступать перед другими людьми. Я помню, когда в 2004 году начал выступать перед другими людьми, меня бросало в пот, я краснел, я бледнел. И я тогда не понимал этого, но мой ментор мне подсказал, что Артем, тебе надо просто научить. Это навык, это навык такой же, как и говорить, такой же навык, как и ходить и так далее. Это навык. Выступать перед другими людьми это не талант, это навык. И я начал получать в этом значительный опыт. И вот что получилось. Когда я начал выступать перед другими людьми, я начал внутренне раскрываться, потому что ты думаешь в этом формате совершенно на других, на других уровнях. Вот здесь, вот, вот на этой улице, вот здесь вот я делал холодные контакты. Мне страшно было подходить к людям. Но я начал к ним подходить. Я сначала начал подходить к парковщикам. <смех> парковщикам, Потому что с парковщиками было проще поговорить. И я начинал с парковщиками, потом с другими людьми. И я начал понимать, что у меня уходит этот страх. Страх нужно избегать. Вот есть некоторые параметры, о которых нужно подконтрольным думать и избегать страха. Вот я считаю, что в, вот в нашей стране люди, они закрытые. Вот приезжаешь на запад, например, там люди все тебе говорят «доброе утро» добрый день здесь у нас люди закрыты но вернемся обратно Вот смотри научился выступать публично научился коммуницировать с незнакомыми людьми появился новый опыт разнообразный опыт который позволяет использовать этот же опыт в бизнесе на э, выражать свое мнение потому что я когда был молодой мне было 20 лет я в компании не выражал свое мнение и придерживал держал его при себе и когда мы получаем значительный опыт вот это то, что необходимо понимать с точки зрения, каким человеком нужно стать. Когда прошел чемпионат мира по бизнесу, где я принимал участие, 4600 человек. Все ожидали, что мы там будем расписывать аватар клиента, создавать лид-магниты, заниматься трафиком. Но это абсолютно никак не поможет человеку, если он не готов стать другим человеком, который хочет зарабатывать ту сумму денег, которую человек себе запланировал. Это хорошо иметь большую цель, это хорошо повышать стандарты и мечтать о том, что вот бы а, хорошо было бы ездить там по городу, вон как стоит Тесла, например, да, на таком автомобиле, который стоит 100 тысяч долларов, но человек, который а, не начинает меняться как личность, как предпринимательство. Предпри... Что такое предпринимательский дух? Что такое предпринимательский дух? Это человек, который может адаптироваться под любые проблемы, которые будут возникать у него на пути. Начина... Мы в бизнесе совсем недавно. Бизнес у нас работает не больше 20 лет. И люди удивля У них удивление вызывает то, что придя в бизнес, он сталкивается с проблемами. Но бизнес это и есть постоянное решение проблем. Постоянное решение проблем. Чтобы потом я. движуху. все приложения, они будут очень круто на уровне презентации. Смотри, у нас есть 15 приложений. Хочешь воду пить, хочешь отжимайся, да. хочешь бегай, хочешь подтягивайся. Вот по эффективности. Угу. Но самые сильные игры, там где есть человек, который ведет людей, понимаешь, где они коммуницируют, и они вот работают над своими качествами. А это такая самостоятельная работа. Игра дисциплина, угу. но на разные темы. Бросить курить, то, что мы говорили. Да. Отдельная игра просто, избавиться от вредной привычки. Понимаешь? Ты с ним встречаешься, чувствуешь, что ага, они нам подходят, мы садимся, быстро прописываем ТЗ, придумываем игру, которую можно будет дублицировать. Смотри, Dombraise изучение это любая работа с самим собой. Вот, ну, с не... элементом тапания, да. Да, с элементом тапания. Что ты хочешь? Бросить курить? Бросить, допустим, сейчас. Избавиться от древних привычек. Какие бы они были. Переставить есть фосфуд. Просто вызов делаешь. Не есть фосфуд 21 день. Чтобы мы были в одном ключе по поводу игры, про спаси продуктивную. Mm -hmm. Нам нужен партнер по подотчетности, даже если, давай подумаем, вот вам нужно идти партнер по подотчетности. Вопрос поиска партнера такого, вопрос взаимодействия, вопрос, что они будут, как по подотчетности, что это значит. Твой вклад в комьюнити людей, в сообщество, ты делишься своими результатами. 27 лет по жизни прожил, скажем так, в нищете, абсолютно не имея никаких целей, амбиций, и, и ну, скажем так, просуществовав, не понимая вообще, что происходит в этом мире. После того, как мне очередной раз дали а, психологически по голове, когда меня бросила девушка, и я ей благодарен за ту мудрость, потому что она мне объяснила, почему она меня бросила, что она просто во мне не видит мужчину, с которым бы и, ей было бы хорошо в будущем. И это меня как бы открыла заново, потому что я понял, что я полная Г, и мне нужно взять на себя стопроцентную ответственность. И это было второе рождение в моей жизни. Спустя 27 лет, э, после того, как прошло время, 27 лет я понял, что все, теперь нужно создавать свою собственную жизнь. Никто тебе ничего не должен, никто тебе ничего не даст, и ты должен взять себя в руки и слепить свою собственную жизнь. И произошло чудо. Бах и миллион долларов через три года. Подъем в 6 утра, ложится в 22, режим, дисциплина, правильные мысли, создание авторитетности, создание отдавания, угу. а трудности ты, и так далее. Вот самые первые шаги, вот если, все равно в любом случае ты много лишних действий сделал каких-то, угу. Они да? неизбежны. неизбежны. Они неизбежны ни у кого. Невозможно сделать так и обезопасить себя от ненужных действий. Невозможно. У каждого из нас есть в голове дерьмо, у меня есть, у тебя есть, у него есть. Тот, кто смотрит это видео, мы должны с этим работать. Но если мы, если мы будем пытаться найти правильный путь только и постараться не ошибиться, то это просто сидеть на месте и ничего не делать, потому что это невозможно. В этот момент, когда ты начинаешь этим делиться, у тебя появляется это правило, называется Джек Handler. Я у него первый его услышал, это было лет 8 назад. Обучайся у тех, кто сильнее тебя, иди бок обок с теми, кто с тобой на одном уровне и помогай тем, кто слабее тебя. В данном случае ты не на самом низком уровне. Ты уже что-то сделал. Это как, знаешь, я. Я прочитал книгу по эффективности. Я больше знаю, чем человек, который не читал книгу по эффективности. Я могу ему во что рассказать. В этом и есть такое продвижение, когда ты знаешь больше и ты делишься с теми, кто этим не знает, такие знания, не обладает этими знаниями. И в этот момент, когда ты начинаешь делиться, люди сначала тебя будут провоцировать, негативить, обсуждать, критиковать, иронизировать но в какой-то момент они почувствуют, что ты даешь ценность. И вот этот момент начинает как собираться, когда золото, да, там вот эту пылинку собирают среди огромного количества грязи, находят эту пылинку. В этот момент ты начнешь собирать вот эту свою фан-зону людей, которые получают от тебя полезный контент. И ты становишься брендом в этот момент. Поэтому тебе нужно продавать внимание. Тебя должно быть много. Выбери 4 социальные сети: Facebook, Instagram, Контакт и YouTube. В этих четырех социальных сетях ты должен стать номер один по количеству производства качественного контента, интересного, полезного, связанного с новизной, и так, чтобы ты удивлял людей. И делиться безвозмездно в ближайшие полгода, не беря ни единой копейки, просто огромное количество бесплатного контента. И ты посмотришь, что люди начнут на тебя ссылаться. пришло какое-то предложение, предложение заняться бизнесом или тебе предложили какой-то проект или еще что-то или ты сам его нашел и ты в какой-то момент даже не можешь заснуть и думаешь, как круто, все совпало, время, место, вот люди, надо начинать и это первая, первая мысль, но потом через какой-то период времени, а буквально на следующий день, человек начинает, а вдруг это не так, а вдруг не получится, а вдруг вот это, а вдруг вот это, и он начинает придумывать себе, выстраивать заборы, выстраивать себе препятствия, которые почему не сработают. И все, идея начинает скисать, пропал. А если человек вот имеет вот наша с тобой задача сейчас понять, что тебе нужно получать значительный опыт. И там, где тебе некомфортно, там ты должен себя прокачать. Вот почему я говорю, что человек, который, попробуй неделю подряд, каждое утро в течение дня говорить людям доброе утро и желать им хорошего дня. Вот это состояние отдавания, это тоже значительный опыт. Ты встретишь людей, которые будут странно себя вести, они, откуда вы меня, они будут говорить, откуда ты меня знаешь. Будут люди, которые просто будут игнорировать тебя, Будут люди, которые наоборот будут заводить с тобой дальше разговор. И ты получишь новый значительный опыт. Ты станов... Задача становиться вот таким вот интересным и для себя человеком. Новое общение, новые знакомства, новый опыт. И вот в этом всем, когда мы пропитываемся энтузиазмом, позитивом, смелостью, мы получаем новый значительный опыт. Мы контролируем свое внимание, которое направлено на действия, которые совершаются сегодня, здесь, сейчас, завтра, послезавтра и так далее. И мы работаем над этим подосознанно и ты меняешься и когда ты выходишь на у тебя появляется ощущение твоего роста ты замечаешь что ты растешь то тогда появляются новые результаты все Это Карпаты. Я сегодня проехал 800 километров из Киева. И буквально завтра уеду отсюда, обратно в Киев. И это стоит делать для того, чтобы, может быть, даже получить какую-то хорошую идею. Смена локации. Я очень часто об этом говорю, что нужна смена локации. Посмотрите, какая красота. Офигенно. Где-то 700 метров над морем. Такой. Называется Карпатский затышек. Почаще меняйте локацию для того, чтобы получать новые идеи мозгу. Мозгам нужна новая, новый допинг, который э, позволит взглянуть на этот мир по-другому. Класс. Если ваш ребенок уже закончил школу и он сейчас собирается поступать в какой-то вуз, у меня это обращение ко всем родителям. Пожалуйста, не забирайте у них самое лучшее время для того, чтобы они удовлетворили ваше желание, кем этот ребенок может стать. Я встречаю огромное количество людей, которые сейчас говорят, мой сын учится на юриста, потому что я хочу быть как мать спокойно. Ты смотришь на этого юриста, он по духу предприниматель, он никогда не будет юристом. Но родители обязали его стать юристом, потому что они считают, что с их опытом, с их практикой, они мудрые, жизненные, они повидали много, он должен иметь диплом юриста. Другие родители говорят, ты должен быть экономистом, а ты, моя дорогая, должна стать врачом. И родители, не забирайте самое продуктивное, самое эффективное время, когда ваш ребенок, выходит в взрослую жизнь и он должен делать то что ему приносит самое большое больше удовольствие радость и во что он будет вовлечен потому что мир меняется очень быстро несколько лет назад у нас не было таких инструментов как youtube instagram и сейчас с появлением блокчейн технологий смарт-контрактов ни юридических компаний не будет ни страховых компаний не будет вы просто забираете 5-6 лет жизни вашего ребенка который посвящает тому чтобы получить диплом и отдать родителям и эта история повторяется и снова и снова родители переживают за своих детей они хотят чтобы они хотят дать ему максимум дайте ему свободу выбора дайте ему свободу выбора и этот человек раскроется и он станет тем человеком которым вы будете восхищаться всю свою жизнь подумайте трижды нужно ли ему то образование которое вы решили за него не забирайте у него пять-шесть лет самой лучшей жизни когда этот человек будет раскрываться Peace. Сегодня у нас очень интересный гость Артем Нестеренко, один из самых высокооплачиваемых спикеров в других областях. Сегодня открыт всем. Ну а если э, Билла Гейтса сравнить с, э, э, с Стив Джобсом? Да, с Джобсом. Mm -hmm. Что, что, что можно сказать? А про Стив Джобса ты имеешь в виду? Да да да. Ну, ты знаешь, я сейчас могу немного разочаровать аудиторию, потому что если вспомнить, как Джобс развивался, он гений однозначно. То, что он сделал, это революция. Но ты знаешь, в чем подвох? Да. Когда ему когда ему спросили iPhone или жена, он выбрал iPhone. Когда ему спросили iPhone или дети, он выбрал iPhone. Понимаешь? Ну, то есть, эм, есть есть личность, предприниматель, мужчина и вообще любой человек, он должен развиваться во всех областях. Нельзя делать перекосы, они плохо заканчиваются. Плохо заканчиваются. Это видео будет полезно для тех людей, у которых есть сейчас ближайшая цель и которую нужно очень срочно осуществить. Вопрос к вам. Во сколько вы ложитесь спать? Вы можете спать во сколько угодно, но если у вас есть сейчас большая цель, которую вы хотите достичь быстро, эффективно, вам нужен очень сильный импульс. Очень сильный импульс для того, чтобы вы выбрали из каждого дня максимального эффекта. И я заметил, что с 2011 года, когда я начал соблюдать свой режим дня, когда я начал соблюдать режим дня, вставать до 6 часов утра и ложиться в 22.00, и я начал просыпаться в 5.30, то я начал какой-то обладать невероятной силой и энергией на каждый день потому что с утра нужен импульс, нужно составить план, нужно настроиться на день, нужно обозначить какие-то встречи, нужно соединиться с самим собой, понимать, чем ты будешь сегодня заниматься. Я не совсем понимаю, когда люди просыпаются в 11 часов дня, когда уже прошло полдня, и человек начинает день. Ему нужно выпить ведро кофе для того, чтобы он проснулся, к часу дня у него уже, у людей у всех обед, у него только завтрак. Да, он может зарабатывать деньги, это не касается твоего уровня дохода, но если есть очень мощная важная цель, которую нужно достичь в короткий срок, нужно брать максимум каждого дня. И если ты начинаешь день до 6 часов утра, но не при том условии, что ты ложишься в 3 часа ночи и просыпаешься в 6 часов утра, это просто будет провал. Нужно соблюдать режим дня, когда ты засыпаешь в 22.00. Я изучил много разных теорий на тему сна. Есть кто говорит, неважно, можно там спать когда угодно, у меня креативное пространство ночью, я начинаю творить. Но я считаю, что если бы человек предприниматель, если, ты, если твоя цель начать зарабатывать больше денег, тебе нужен жизненный импульс, и тебе нужно подготовиться к каждому дню. Невозможно проводить встречи, делать звонки в 22.00, невозможно даже это делать в 8 часов вечера. Но если ты настраиваешься на каждый день, и ты начинаешь работать над тем, чтобы у тебя в 8 утра расписан твой день, ты понимаешь, что ты сегодня должен взять. И если у тебя есть такая большая цель, перестройся под режим дня, вставая до 6 часов утра, и ты увидишь, что, во-первых, совершенно другая энергетика. Совершенно другая энергетика, ты ждешь день, лучше первым просыпаться, чем последним засыпать. И тогда начинают происходить интересные вещи. Встречи, звонки, твоя энергия, твоя вообще, то, что ты делаешь, начинает делать невероятные, эффективные, высокие результаты. И просто попробуй перейти в режим постепенно, если ты просыпаешься в 8 часов, отлично, начни вставать в 7.30, потом еще там в 7.15, в 7 утра. Приучи свой организм, чтобы ты сам просыпался до 6 часов утра. Это невероятное ощущение. Я знаю, почему Дональд Трамп просыпается я его читал книги еще 10 лет назад и он об этом говорил что он начинает день первым он готовится к этому дню потому что сегодня есть день и сегодня нужно взять максимум и это твоя задача если ты хочешь больше энергии если тебя все устраивает окей живи как хочешь это самая свободная страна в которой ты можешь выбирать делать все что хочешь но если у тебя есть большая цель и тебе нужно заработать новому машину заработать на квартиру на что-то еще выйти на новый качественный уровень попробуй изменить себе что-то и первое всего это энергия и энергия которая у тебя должна быть, она зависит от твоего сна. Если ты будешь ложиться в 22:00 и вставать до 6 часов утра, ты увидишь, какие будут происходить с тобой чудеса. Действуй.